Неуверенные себе люди удобны, послушны, у удушье, говорят, так, стоп, а что я делаю? -то? Удалить, рецепт? cancel. Можно прокачать свою уверенность. Думай позитивно, всему говори да. Это что, повышает уверенность человека? Это такая простая тема. Вот эти три простых пункта, вот технология успеха. Игорь Владимирович, очень часто из запросов подписчиков, как стать увереннее в себе, как поверить в свои силы. Прежде чем перейти к ответу о том, как это сделать, я хочу спросить, а почему так много этих запросов? Почему людей это так волнует? Люди рождены в значительной мере сильно уверенными в себе. Посмотри на детей. Большинство детей, они, вот, когда воспринимают мир или изучают его, и исследуют, они просто исследуют. Они... Они изначально уверены, они изначально ну, находятся в таком большем равновесии, а теперь посмотри на взрослых. Они вообще ни в чем не уверены. Есть очень много ухищрений, с помощью которых одни люди делают других людей неуверенными в себе. Неуверенные в себе люди удобны, послушны, делают то, что им говорят другие люди, которые уверены. Это такая простая тема если ты не уверен в себе, то ты питаешь своей неуверенностью других людей, которые, посмотри, они очень уверены в том, что ты будешь выполнять любую их прихоть. Тебе нужны будут уверенные в себе люди, чтобы восстановить твою неуверенность, платя им всякие, ну, дань, покупая у них всякие курсы обретения уверенности в себе, у банки, которые дают ипотеку. Под грабительский процент, превращая людей в рабов. Это что, повышает уверенность человека в себе? Вы в выпуске «Миллион на миллионе» сказали, что если вас сравнивать с молодым, то вы стали намного увереннее в себе и даже самоуверенными стали. В связи с чем это произошло? Да, Ну если так по-простому, у меня по дороге жизненного пути, или бизнес-пути, или общественного пути много чего получается. Или получилось, и постоянно получается. Если раньше я искал объяснение или пытался найти модель, которая бы объясняла, почему у меня получается, а у других не получается, и кстати, это очень сильно питало мою неуверенность, потому что я никак не мог найти. Но почему у меня получается, а у других не получается? Я говорю: так, стоп, а что я делаю -то? Я просто взял и отбросил это однажды, сказал, так, у меня просто тупо получается. Там, где у других не получается, и поэтому вся моя миссия сейчас это структурировать мои поведенческие стратегии и сделать их доступным для других, может они для кого-то еще подходят. Тысячи людей пробуют мои поведенческие стратегии, у них тоже начинает получаться. Какая разница, почему это происходит? Просто делая вот так получается. Поэтому я стал уверенным именно от того, что я отбросил бракованные, баговые, вирусные программы, которые в меня были посажены на ну, раннем сроке воспитания, ну в детстве, там, в юности и так далее, обществом. Я их просто говорю так, удалить, ресет, cancel. Знаете, как на айфоне там берешь, так вот эту программу не использую, все. Легко быть уверенным, когда получается, но да. когда не получается, особенно несколько раз не получается, уверенность уходит. У вас есть какие-то вот практики, как себя удержать от вот этих сомнений, когда у тебя ну, не очень хорошая полоса? Как оставаться уверенным в себе, есть только один способ. Непрерывное, бесконечное, массированное инвестирование в возможные возможности. Вот вы знаете термин успешный успех. Над нем можно только поржать, да, там вот эти инфобизнесмены постоянно говорят про успешный успех. Э -э. Я, Игорь рыбаков, ввожу новый термин возможная возможность. Ну, смотри, если ты сидишь на диване и не выдвигаешься в какую-то экспедицию, не создаешь возможную возможность, то есть ничего не случится, ты будешь сидеть на диване, а, ну создаешь, типа у тебя пролежень может на заднице там быть, наверное, такую возможную возможность создаешь. Те, у кого получается, они постоянно инвестируют в возможные возможности, и одна из там десяти или одна из ста срабатывает, Они эту, ту, которая срабатывала, оставляют, а другие говорят, так, давай, до свидания. Люди же не видят, когда на меня смотрят, что я испробовал, прежде чем у меня вот это вот хер... Хит... А, вот это вот охрененная штука получилась. Не видишь же? Зачем им это? Если ты пытаешься оптимизировать на этом этапе, смотри, пытаешься уменьшить количество генерируемых тобой возможных возможностей, до сейчас я сгенерю такую возможную возможность, которая наверняка вероятно и все, то у тебя будет нулевая, ну, нулевая вероятность успеха. Ноль. Оставление себе того, что сработало, а все, что не сработало, давай, до свидания. Вот технология успеха. Я правильно понимаю, что для того, чтобы уверенность в себе сохранять или там, даже повышать уровень, нужно все время генерить какие-то победы, ну то есть то, чтобы у тебя получалось что-то? Да. Ну Всего три пункта. Первое. Важно, чтобы постоянно ты оставлял себе только то, что получается. Второе. Важно, чтобы ты выбрасывал своевременно, ну, отказывался, выбрасывался, уходил, проходи, давай, до свидания от того, что не получается. Ну и третье, когда случилась какая-то ошибка, это просто ответ на вопрос, что это как раз то, что не получается и надо это отбросить и относиться к ошибкам исключительно как бриллиант. Вот и все. Вот эти три простых пункта открывают дорогу к жизни. Отсутствие этих трех пунктов в жизни человека лишает человека воздуха, наступает удушье. И если ты сейчас чувствуешь это удушье, тебе не нравится, что с тобой происходит, вот сейчас отмотай назад это видео и применяй вот эти вот три простых правила. Я замечаю в связи с этим еще и обратную тенденцию, и это удивительно, когда люди чрезмерно уверены в себе и их уверенность ни на чем не основана. Ну, как пример, там ты заказываешь какой-то продукт у человека или услугу, он говорит, да, я все сделаю, я лучший на рынке, в итоге, фух, ничего не сделал, потому что не умеет. А вот это откуда берется? По всей видимости, люди прокачали свою уверенность. Ну, представь себе, что можно прокачать свою уверенность. Думай позитивно, что у тебя все получится, все, всему говорит да теоретически это может ну, запускать эффект, что у человека получится, но если фундамент это нет и вообще никаких скиллов ну, вообще нет, может произойти травмы, несоместимые с жизнью. Человек может начать вдруг глупо рисковать, подчеркиваю, глупо рисковать, потому что он сам настолько уже вселился в себя вот этого всемогущего, что начинает глупо рисковать, ну и сгорает. Поэтому не надо прокачивать уверенность. Уверенность приходит тогда, когда у тебя получаются дела. Вообще разговаривание с реальностью важно делать делами. Учитывая это, как понять, насколько твоя самооценка адекватна тому, что ты правда умеешь и тому, какой ты человек? Хороший вопрос, я бы только перефразировал не про самооценку, а, я бы сказал так, самопредставление или самомнение. Это очень важнейший ресурс человека, ну, у него есть два аспекта. Первое — мнение о себе формируется из соотнесения себя с другими и мнение о себе как внутреннее состояние. Ну, тебе вообще нравится, что с тобой происходит, вот, как ты чувствуешь? Итак, соотнесение себя с другими. Если ты занят каким-то делом, люди покупают у тебя твои продукты, твои услуги, у тебя хорошие доходы — это основание, твоей уверенности и путь к твоей ну, самоуверенности в хорошем смысле слова. Второе, это внутреннее чувствование или самочувствование. Да? Ну Вообще, говорят, человек всегда что-то чувствует, и эти чувствования, они всегда такие, скорее нравится, что со мной происходит, или не очень нравится, то, что со мной происходит. Вот ответь себе на такой вопрос. Если ты постоянно в панике, в тревоге, в таком очень тревожном состоянии, негативно в тревоженном, не, знаешь, есть такая тревога, предвкушение чего-то, вкусность, неопределенность, тоже тревога, но это даже не тревога. Это такое ожидание, такой мандраж, что там будет, это такая позитивная штука, что-то. А вот я именно негативная тревога. Если ты постоянно в таком состоянии, оно угнетает. Хочу задать вам вопрос, как человеку, у которого много сотрудников, часто в больших командах бывает такая история. Есть неуверенный в себе работяга, который очень много делает, но это почти никому не заметно. Это там парень сидит в углу, за пол офиса делает работу целый день там за компьютером. А есть тот, который его же работу очень классно презентует начальству. И обычно это люди, которые друг друга не сильно-то и любят. Вам кто из них больше нравится и как вы вообще в такой ситуации поступаете? Да, ну, конечно, ты думаешь, что я сейчас скажу, вот этот вот молодец, а этот вот не очень или вообще подлец. Да? Нет, я так не скажу. Это симбиоз. Значит, один лучше делает, и он, кстати, уверен в том, что он делает, он знает это делает, делает, и он уверен в этом, а другой лучше коммуницирует. Людям нужны другие люди именно для того, чтобы объединяться в команды, которые обладают, ну, всеми, скажем так, проявлениями. Да, возникает то самое взаимодополняющее партнерство. Поэтому а, огромную силу приобретают люди, которые научаются вместо частицы или ставить частичку и. Выбирай, это или это. Я говорю, стоп, я выбираю и то, и это, и еще вот это тоже выбираю. На самом деле умные, ну, опытные и здравые, ну, давай так, начальники, они очень любят людей, которые могут и делать, и рассказать о том, что они делают, потому что это невероятно повышает для руководителя ну, кругозор, поляну, то есть ну, комбинаторику фирмы. Организация меняется. Вместо организации, где руководитель постоянно занят собиранием коммуникаторов и производителей и разборками, кто прав, кто виноват, при распределении ресурсов, к координации, там еще что-то, вот разборками, да, короче, я это называю, да, вместо этого руководитель начинает заниматься другими функциями. Другими. Он приходит и ребята, наш вижен такой-то, вот наши враги, мы должны их и ребята возбужденные такие, говорят, все, да, говорят, давайте, может, как-то перекомбинируем компанию. Ну, сходите, пожалуйста, к нашим клиентам, узнаете, что... Невероятные вещи случаются, когда тот, кто делает, он первый раз вышел к ну, потребителям, и вдруг столкнулся с теми, кто потребляет этот продукт. Это невероятно расширяет его кругозор. А те, кто постоянно коммуницирует, они сходили в производственные цеха и увидели, как это все делается, сколько это работы, они поняли, с чего это состоит, то, что они там продают или так далее. Я задействую такие элементы, я даже иногда не знаю, чего они принесут, вот такие ну, комбинации, но поверь мне, многое то, что я не знал, но то, что потом открыло мне невероятные вот эти окна и двери успеха, оно произошло не потому, что я знал, а потому, что я пошел и дверь открылась.